Докторс и его главный, этой группы, Владимир Демьянов. Здравствуйте. Здравствуй, Владимир. Владимир, расскажи, пожалуйста, кто же такие Блюз Докторс и как они появились? Блюз Докторс – это три джентльмена из Екатеринбурга. Мы играем блюз, блюз рок. Почему мы называем свою группу Блюз Докторс? Наша цель, чтобы на концертах атмосфера, которую мы создаем, помогала нашим слушателям чувствовать себя лучше. Лечила их душевные и сердечные болезни. Как появилась наша группа, ну это на самом деле длинный путь. Мне было 16 лет, и я участвовал, так сказать, в различных школьных мероприятиях, отнюдь мне социальной направленности. Знаете все, что бывает в школе. Вот и однажды я пришел домой, и мой отец смотрел кассету с выступлением Герри Мур. Ирландский гитарист. я когда увидел, как он играет на гитаре, услышал эту музыку и подумал, да, черт возьми, вот я хочу точно так же, я не знал, как это делается, я не, не, не понимал, как этого добиться, у меня очень горячее желание до сих пор есть вот, играть эту музыку, и я пришел к друзьям сказал, все, я больше не участвую в ваших а, антисоциальных мероприятиях, а теперь я буду блюзовым гитаристом, все сказали, ха-ха, дружок, а это вообще что? Я сказал, точно не знаю, мне вам понравится, и пошел заниматься на гитаре, вот. на классической причем. Потом стал играть на электрогитаре, и решили мы уже с парнями создать группу, вот, и стали играть вот эту музыку. Сначала это звучало не очень круто, потом все лучше, лучше и лучше. Мы много работали, и мы до сих пор много работаем с парнями, то есть на, базе, на на концертах, просто над собой, то есть, так что, в общем, путь это длинный, но очень интересно. Самое главное, что до сих пор нравится играть, путешествовать и делать музыку, точно так же, как это нравилось, скажем, мне сейчас 37 лет, точно так же, как это нравилось мне в 18-20. Мне, мне, мне, мне, мне приятно, что это так, мне нравится. А в «Блюз Докторс» это изначально уже было трио или у вас было больше? Ох, у нас состав менялся очень мощно. Изначально это было трио. Потом мы однажды взяли джентльмена по имени Александр, для того, чтобы он исполнил партии губной гармоники. Ну как же, в «Блюз» губной гармоники не бывает. Вот, Александр пытался-пытался, потом однажды пришел к нам на репетицию и сказал, парни, этот эксперимент не для меня, а, вот, у нас был, были пара на клавишах, играли несколько музыкантов, они сейчас работают в Москве, а, вот, а, собственно говоря, мы, ну все-таки мы пришли к трио, потому что, скажем, вы знаете, когда играешь в группе, это же не только веселое путешествие отличные концерты, это еще сложнейшие а, взаимоотношения между участниками коллектива, а также бизнес, вот. Вот. И сейчас мы, мы играем втроем. это наш состав следующий, я играю на гитаре и пою. За барабаном у нас Максим Плетнев, самый молодой участник нашего коллектива, самый прекрасный и удивительный. На бас-гитаре играет Вова Аппоницын, очень хороший бас-гитарист, мы друзья и вот вся наша компания собственно и занимается вот этим блюзовым делом. Также у нас есть и замечательный человек, который является нашим э, саундменом, звукорежиссером, э, одновременно директором группы, когда надо водителей, когда надо папой и мамой для всех. Ну, в общем, это тоже наш друг Константин Плотский, обязательно вот, на четвером все работает. Вот. Если нам нужно, мы приглашаем музыкантов, потому что э, блюз-музыка, в нашей стране ее не играют все подряд, она не является э, тем самым стилем, который показывают по телевизору, каждый день по радио, правда, есть некоторые очень хорошие программы, можно послушать. Вот. Но, тем не менее, у нее есть своя аудитория, есть свой слушатель, это 100%. Вот, и поэтому мы пришли вместо к выводу, что вместо того, чтобы уговаривать людей играть эту музыку, она же простая и, на первый взгляд, кажется музыканту да? То есть мы будем приглашать человека, которых, которых, с которым интересно сотрудничать. Вот, например, один из... тех, на нашем альбоме, который мы выпустили буквально в декабре, нам да, декабре сами сделали альбом, называется «Copy Mountain Blues», «Блюз Медной горы», «Витнес Урала». Партия органов исполняет Алексей Баяльницов. Кстати, он живет здесь недалеко, он живет в городе Рыбинск, он играет в группе «Dimetric Band. Они играют джаз, джаз-рок, и Леша прекрасно играет на клавишках. Он нам, мы его попросили поучаствовать в нашем мероприятии. Он записал партии, прислал нам по интернету. Мы пришли в студию, послушали, все окей, и оставили. А, скажите, Послушайте. пожалуйста, в какой момент у вас а, появилась... Потребность писать свои песни? Или у вас изначально было, что мы, вы мы, хотите? Мы всегда хотели, мы всегда хотели, но иногда у нас бывало так, что мы на репетиции запишем, послушаем, давно-давно и думаем, да что-то вообще, это что-то, конечно, то, чего еще мир не слышал, не надо, наверное, потом стало получаться получше, и некоторые из композиций можно даже слушать, мы очень любим играть наши песни, которые мы с исполняем сами, и Потому что они наши. Что только это то, что мы сделали, то, что мы прожили. Это, это важно. Mm -hmm. вот. На самом деле так. То есть это потребность у каждого музыканта есть, я считаю. Вот. А как это происходит? Вы вместе пишете или вы сольная? Ну, снимаетесь? у нас это происходит по-разному. На самом деле есть высокотехнологичные моменты, когда, например, я дома, например, сделал какую-то композицию на компьютере. Сейчас любой может сделать музыку на компьютере, даже mm -hmm. я. Вот, записываю инструменты, там что-то придумываю, посылаю, парня, давайте посмотрим на репетиции вот этот Приходим, обсуждаем, что и как, иногда это все меняется до невызумываемости. Но такие вот вещи редко. Обычно мы собираемся на базе, джимуем, записываем это все, слушаем, вот это было хорошо. И, или наоборот, сразу вот начинаем работать. И буквально, если все удачно, если хороший день, ну, психологически, буквально, Бам, ты выходишь репетицию, у тебя готовы опять. Ну это не всегда так получается. Вдохновение – такая штука. А не было желания может стиль поменять или уйти от блюза? Ну на самом деле мне нравится много музыки. Соул-музыка, фанк-музыка. Я люблю хард-рок. Мне очень нравится находиться на хорошем хард-рок-концерте. Я люблю джаз ну, с человеческим лицом. Мне очень нравится классическая музыка, классическая гитара, в особенности Вообще любая гитарная музыка, очень люблю слушать, а вот. Но хорошо и гармонично я себя чувствую, когда играю с парнями, мы играем блюз, блюз-рок, вот это вот мне нравится. То есть это не потому, что ä... Kazuto, выбор этого стиля, не потому, что это модно, не потому, что на этом можно заработать там, миллионы, ну, конечно, это не так. Просто мне это нравится делать вот физически, просто нравится играть, сочинять. Я всегда хотел играть в группе с самого начала, поэтому зачем, зачем себя мучить, да? Вот и, собственно, так. Хорошо. Хотел еще у вас, читал информацию на вашей странице. У вас очень часто появляется информация, что вы делаете в Екатеринбурге у себя. Да. Программу «Блюзовая среда». Mm -hmm пострел, вы это сами да? играете или, или тоже кого-то завете на блюзовая среда это как раз вот такая вот скажем движение которое вы сделали в городе для того чтобы в городе звучало, звучало в нашем городе в катеринбурге звучала блюзовая музыка совместно с музыкальным клубом дом печати это один из лучших клубов в нашей стране на самом деле концертных, мы договорились о вот таких вот Мероприятиях два раза в месяц мы выступаем там. Иногда мы выступаем сами из ну, какой-то тематической программой. Но чаще мы приглашаем своих друзей из разных городов, и из разных стран бывает такое. А иногда приглашаем наших парней из джазового мира, в Екатеринбургского, ну, чтобы мы все общались, потому что музыка это общение, и это очень-очень важно. Вот именно поэтому мы и делаем это, это, mm -hmm. это, это движение. Очень хорошо, что приходят люди, их становится больше. Мы, мы, мы очень рады. Там, там красивый клуб. Вот, если будет у вас случай как-нибудь, друзья, заглядывайте к нам на огонек, следите за афишей, там очень очень, очень, очень хорошо бывает. Mm -hmm. хорошо. А, и еще хотел спросить как раз про как вы познакомились с Даниилом Крамером, у вас, можно сказать, у вас вообще в разное направление. То есть вы играете да, блюз, да, да. А вот он джаз. Сейчас, сейчас мне немножко так вот слова подводят, потому что очень много разных историй с этим связано. Вот. А мы познакомились в 2008 году, вот, когда наши, у нас в городе в решили провести фестиваль блюзовой музыки. Тогда еще в не знали, что, что это такое, как это бывает громко. Но, тем не менее, опыт был успешным. И как раз Данил Борисович выступил человеком, который, и собственно, сделал так, чтобы вот фестиваль произошел. То есть он настоял на том, что это нужно проводить, что это нужно попробовать. И э, нас пригласили с в нем поучаствовать. Вот. Это был сильный опыт, потому что как музыкально, как для группы, Для нас это был такой вот момент, э, как будто ты снова пошел в школу, потому что мы были такой клубной группой. Да, вот такой, mm -hmm. который не берет пленников и пинает всем по мягким местам своим роком очень громко причем. Вот. А тут мы оказались в ситуации, когда ты выступаешь в академическом зале и надо сделать все точно так же, только аккуратно, красиво и вот как-то на другом уровне, что ли. И вот Данил Борисович тогда, тогда как раз нам очень много хороших вещей сказал. Да, он классический музыкант, да, он, у него свой собственный такой яркий стиль, и, конечно, он не из мира, принципе, да, безусловно, но он очень талантливый педагог, потрясающий музыкант и человек с очень большим концертным опытом. Мне кажется, пренебрегать такими советами и такими уроками жизненными – это меньше меньшей и вот он нам тогда очень много интересного рассказал, сообщил, кстати, о нашем музыкальном развитии, и, и что нужно сделать, чтобы э, ну, вырасти. А, <говорит> еще хотел Вас узнать, как Вы находитесь, как Вы находите вообще иностранных артистов, таких интересных? Ну, кого-то, кого например, мы находим в интернете с кем-то, встречаемся на фестивалях, там, либо в нашей стране, либо за границей. Да. То есть, вот. Вот. А если вернуться, извиняюсь, я вот еще к тому вопросу, mm -hmm. да. то есть э, благодаря Данилу Борисовичу да, то есть, многие вещи происходят как в джазоводной Москве, да, так и в нашей всей стране вообще. Да. Вот. Я очень рад, что вот мы сегодня здесь вместе с ним и с Робертом да, оказались и надеюсь, что людям концерт понравится. Вот. А про иностранных артистов вот еще, да, я уже сказал, что мы встречаемся на фестивалях, да, друг с другом общаемся. Где-то мы просто э, в интернете находишь интересного музыканта, пишешь ему привет-привет, есть ли желание приехать к нам, если да, то какие условия, мы там договариваемся и осуществляем этот момент. Вот, то есть вот так. Как правило, те же J.C. Smith, например, да, но его увозит очень известный тоже концертный продюсер Евгений Колбышев, очень уважаемый в нашей стране опытный, он нам просто написал, парни, вот у меня есть, я привожу артиста, очень хотел бы с вами посотрудничать по этому вопросу, естественно мы договорились и вот очень-очень-очень хороший опыт получили. вот работа с Джей Си Смит. Здорово тоже, конечно. Тут у него есть вот эта вот энергия, причем такая старая школа, да, ты слушаешь. Здорово. То же самое, например, можно сказать, both, both male, да, Или вот приезжал музыкант, который, ну скажем, он из Италии, да. Его зовут Пауло Гонфанти, он сочиняет свои песни. I hate the capitalist system, говорит Пауло. Вот очень такой идейный мужчина, но в то же время это прекрасный гитарист. Мы с ним познакомились в прошлом году в Европе на фестиваль и решили его пригласить. Нам очень понравилось. Просто его человеческий, очень Мы послушали его музыку, посмотрели его выступление и решили это сделать. А как артисты сами реагируют? Что вот из их в России? Во-первых, всем очень интересно, потому что побывать в России для многих это челлендж. И это, это первое, потому что им там все пишут, друзья, там, О, там береги себя, дружок, ты просто не представляешь, куда ты едешь, а когда он приезжает, на самом деле видишь, что здесь нормальные города, то есть люди, люди достаточно расслабленные, собственно говоря, тут можно многое, что, что нельзя, скажем так, не в России, загр... вот, нормальная страна, нормальное оборудование, нормальные музыканты, то есть они просто видят это своими глазами, все. Мне, мне кажется, если человек нормальный, он будет нормальным в любой точке. Mm -hmm. Вот И давайте еще снова вернемся к программе с Данилом Крамером. Я хотел вас знать, а как составляется программа? То есть вы вместе с Данилом или э, Даниил подбирает музыку или вы все это вместе Как мы это сделали в этот раз? Дело в том, что Роберт Морбиори, да, он путешествует по всему миру, играет блюз, через собственную композицию у него есть группа More Blues, он выступает с ним в Европе, в Америке выступает с разными музыкантами. И у него всегда есть сет который он отсылает группе, которые будут сопровождать его в поездке по той или иной стране. Вот если он нанимает музыкантом, да? Вот. Но ну, мы попросили у него сет-лист, он его нам прислал, плюс несколько новых песен, мы с парнями поработали, выучили это, и потом э, согласовали все это с ним, Борисовичем и все. А уже перед туром, да, мы встретились для репетиций, и на репетиции уже э, проставили все точки, кто и что делает, у кого какая у него сцене, что, что важно, и, и вперед. То есть дело в том, что музыка, как джаз, да, и блюз это живая импровизационная музыка. И если ты в ней хорошо ориентируешься, для тебя не составляет проблемы приготовиться к концерту. Другой момент, что когда музыкант присылает свои авторские песни, тебе нужно отнестись на очень душой выучить. Текст это понятно, да, выучить просто.. Вот о чем эта песня, mm -hmm. да? сделать так, чтобы она игралась она жила. Да? иногда, конечно, ранжировки меняются, ну, в силу тех или иных причин, да, музыкальных чаще всего, да, или там по составу, потому что не везде, у нас, например, нет духовой секции, в некоторых песнях она подразумевается, естественно, мы такие номера да, не включили в программу, потому что мы просто нечем нам заменить, тутки, вот, то есть вот такая штука, ну, чтобы Своя музыка и оригинальная музыка у артиста в этом стиле, она очень приветствуется, потому что это не просто, что ты там полчаса вот так, ну там, почему пол-два часа подряд, да, 10 тысяч километров шафа это тоже классно, и это действительно хорошо, но программа должна быть разнообразной, я считаю, что вот ну, у нас достаточно неплохо получилось. Я получаю удовольствие. Вот, когда мы играем на сцене, действительно получаю удовольствие от того, что происходит. Uh -huh. вот. А свои песни включаете тоже? Здесь будет больше песен, которые написал Роберто, да? в этот раз акценты на нем и, на... Uh -huh. и ну, это не просто что-то понятно. Да? То есть... А соль на вас можно ожидать? То есть... Соль концерт? Я думаю, что да. Дело в том, что мы планируем несколько поездок. У нас случился неожиданный коллапс. Мы взяли с собой компакт-диски наши новые, да, в наш альбом. И так получилось, что взяли мы его маловато, поэтому мы просто обязаны друзья снова приехать и привезти свою пластинку. Sure. Мы, у нас все его раскупили. Мы, у, после второго концерта мы оказались в таком положении, что просто смотрели друг на друга и, и Пытались узнать, это кто посоветовал, сделать их мало. Так мало. Зачем? Потому что, когда мы заказывали, нам казалось, что мы просто вообще там, приедем, еще привезем половину обратно, но тут оказалось совсем не так. Вот. Так что, вот такие дела. То есть, в России да. очень интересуется это? В России я не скажу, что это, знаете, повальные, через, через одного интерес, но у блюза и у вот джаза всегда есть, бывает, я надеюсь, будет своя аудитория. У нас в стране много отличных музыкантов. Вот если, например, говорить о гитарном блюзе, да, у нас в этом плане много всего интересного. И причем я сейчас вот назову несколько имен, но я просто о некоторых людях не в курсе. Они тоже могут играть потрясающе. Например, Юрий, Юрий Новгородский из Москвы. Обратите внимание на этого музыканта. Группа Backstage. Михаил Кистанов, да, прекраснейший музыкант из Москвы. Тоже здорово. Сам, группа Folkline. Отличные парни, три человека, они сидят и играют акустический блюз так, что там, даже если они будут играть просто для стульев, хоть в стульях будут прыгать. Джампингерс, вот. который, и Владимир Русинов, да, который организует постоянно концерты в Москве с очень интересными музыкантами, с актуальными звездами а, современного брюза да, в наши дни, и все это вот. До, достаточно доступно для, для жителей города, потому что это не из Екатеринбурга тысячи километров ехать, а тут всего 500 между вами, Нет, отличные концерты. А, конечно, Сергей Воронов, да? Женя Ламбо из Санкт-Петербурга, потрясающий музыкант. И это вот только несколько имен. У нас очень много блюзовых музыкантов, исполнителей на губной гармонике потрясающие есть, вокалисты, очень много музыкантов. И это хорошо, я считаю. Как тогда вот, вы работаете с иностранными артистами, как они относятся к блюзу в России, то есть к вам, вот, как а они что, реагируют? А что-то такого. Ну, Я они был... говорят, у ребята, да, как лево или. Так, значит, вот, вот что скажу. Дело в том, что на самом деле нормально абсолютно, если люди профессионально справляются с тем, что нужно, если они в теме, если они понимают, то тут все, никаких проблем нет. Например, э, скажем, если говорить э, если так на вопрос, о национализме в музыке, или то, что там человек из России не может играть в блюз, да, там, или, или это все равно как негр заставить играть на балалайке. Ну, если вы так думаете, это ваше право, конечно. Тут я, это, но это ваше право, и вам, вам жить с такими музыками, На самом деле, музыка, она для всех... Вот, тот же, например, не будем далеко ходить. Вот, например, человек по имени Грис Дюард, Замечательный гитарист из Техаса, да, из Техаса, да, техасский брус, очень круто. Он в полный раз записывается с японскими парнями, с япони, звучит это отлично. Но, конечно же, понимаю, что наверняка есть такие люди, которые услышат эту пластинку и даже не, не разглядывая информацию, они скажут, что а, я чувствую, что кто-то с узкими глазами на бас-гитаре». Ну, что же это за... Музыка, она для всех, во всем я считаю, так. Ну, это мое мнение. Ну и у нас есть свой уже классический вопрос: а что вы пожелаете ребятам, или посоветуете, которые только-только начинают и может хотят добиться ваших на данный момент ваших высот? Ну наших высот. Ну нужно больше добиться, потому что нам тоже есть над чем работать и очень много. Я бы пожелал всем, кто начинает играть на гитаре, на гитаристу, ну я сам гитарист, поэтому вот это ну, и вообще музыкант, да. Относитесь к этому серьезно и понять, что если вы это любите, если вам это нравится, то не ленитесь, не занимайтесь, найдите хорошего преподавателя. Обязательно, это очень важно. Слушайте музыку, любите музыку себя и людей. Хотя это иногда сложно. Но это важно. Самое главное, быть людьми. Если музыка у вас внутри появилась, не отпускайте, если вы хотите, конечно, заниматься. Я так считаю. Вот этого хотел бы пожелать. Ну здоровья, понятно, и, конечно же, э, любви, много денег, становиться миллионерами всем скорее. Но если кто-то из молодых капиталистов уже миллионер, то, конечно, не надо становиться миллионером обратно, миллиардер, это тоже неплохо. В, в, в общем, вот так. Самое главное быть людьми, в первую очередь, и, и, и не лениться. Спасибо вам, Владимир, Владимир, большое спасибо вам, э, вам большого творческого роста. Ждем вас в следующий раз. Уже Особенно с музыкой вашей, потому что у нас дефицит на это. С удовольствием, вообще с удовольствием. Я думаю, сегодня будет очень интересно, такой будет академический концерт. Мы любим разные фестивали. Кстати, вот тоже будем совсем. Летом мы будем играть на фестивале. Вот Total Slaying создали. Хороший фестиваль очень тоже. Вот это тоже недалеко же да, здесь? И, так что будет шанс, приезжайте, мы так будем играть как раз свою музыку, и все будет круто, и, возможно, приедем к вам в с удовольствием. Тем более у нас есть тут друзья и знакомые, и много достаточно. Хорошо. Вот. Спасибо вам большое, парни.